Привет всем, с вами Вуди, и сегодня я буду разыгрывать гифты для Dota 2. Чтобы получить этот гифт, нужно подписаться на мой канал и оставить хороший комментарий под этим видео, и оставить средства связи, как я смогу с вами связаться, Skype или один вконтакте.